Технология – это называется градусник. И путь клиента к эксперту мы сейчас с вами пройдем, так экспресс быстренько пробежим, с точки зрения, как вообще клиент принимает решение. Каждый из вас или каждый из вас, кто сегодня находится зрителем этого материала да вы, вы в принципе каждый раз тоже проходите эти ступени принимая решение о чем-либо неважно это покупка а, какой-то услуги это покупка какого-то товара это принятие решения о ремонте дома да это принятие решения выходить замуж там или еще что-то или принятие решение там отпустить ребенка или там в поход или там не отпустить то есть в принципе, вы каждая или каждый принимаете вот таким образом это решение. Читать мы с вами будем снизу, то есть градусник. Видите, он повышается кверху и покупкой мы будем считать принятие решения в пользу, ну вот непосредственно в вашу пользу, да. То есть верх, верхом градусника будет являться полное согласие клиента начинать работу, да. Ну Конечно, платную. Итак, что происходит изначально в голове клиента? Вот какие у него мысли относительно вашей услуги? Да? А, ну, психологи там коучи там да мне вообще это даром не надо всю жизнь прожили без всяких психологов а, это вообще не для меня тема я в это не верю а, я там человек такой рационал и прочее прочее то есть а, клиенты находятся в, в по ту сторону поля часто не просто зрителей а знаете зрителей даже за трибунами которые даже не заходят на наш стадион да что мы делаем для того, чтобы этих клиентов, мы же понимаем, что среди них тоже много наших, у тех, у кого есть проблемы, но пока они их еще не приняли для себя, не осознали и не готовы идти в терапию. Да? Что мы для них делаем? Мы готовим для них социальные сети. На то они сети есть, есть, да, чтобы их раскинуть. Готовим их осознанно. Да? То есть мы прежде всего, опять-таки, коллеги, выбираем нишу. Кто не выбрал, Добро пожаловать, выберем вместе, да. Соответственно, что происходит, когда мы правильно подготавливаем социальные сети, мы себя там правильно позиционируем для вот этих холоднючих, леденючих пока еще клиентов. Они вообще пока не в теме, да. И самое, самое главное, что мы начинаем делать, мы начинаем создавать определенные а, касания клиента, которые направлены на создание импульса интереса. Он у всех разный, коллеги. Тут нужно четко понимать, с кем вы хотите работать, потому что вы сами настраиваете социальные сети под тех будущих клиентов, с которыми вы хотите работать сами. Угу. Соответственно, а, мы готовим импульс интереса. Клиент видит определенный там какой-то контент. Хм, думает он, я еще не понимаю, зачем это, но мне стало интересно. То есть вот на импульсе интересно, мы с клиентами уже можем дальше начинать работать. Что мы делаем? Обычно в социальных сетях, как я вам говорю очень часто, есть определенная технология разогрева клиентов. Да? Бывает это в виде марафона, бывает там в различных других цепочках касаний. Разные, есть методики, сейчас вообще речь не об этом. Да? За время марафона или за время вот этого процесса по разогреву социальных сетей клиент как раз-таки отвечает себе на три главных вопроса. За что я буду платить и какой результат я получу в итоге? Зачем мне вообще к вам идти? Что я получу? Слава Богу, что личность человека вообще... Ну, как социального существа такова, что мы э, очень эгоистичны. И мы сначала всегда, ну, наш мозг так устроен, он как бы прежде, чем какое-то действие сделать, он же всегда анализирует, а что я за это получу? Почему я вообще должен на зону дискомфорта выходить? Что мне, какая плюшка мне за это будет? Соответственно, если мы клиенту не можем протранслировать, а что ты получишь в итоге, у него все, у него полное размытие. У него эта галочка, она не поставлена, да? Ребенок к вам приходит и говорит, мама, отпусти меня там, например, на горнолыжный курорт, вот у меня сейчас дочь приходит. Да? Хорошо. Что я за это получу? Да? То есть у меня себе галочку не поставила, почему я должна такое решение принять? Угу. Или вы мужу приходите и говорите, дорогой, давай начнем ремонт. Он такой, «Хм, что я за это получу? И ему ваши аргументы. Или вот ваш аргумент, вы станете высокоосознанным, вы лучше поймете себя, вы там станете там счастливым. Он не понимает. Он в этот момент еще не понимает. Но опять-таки это другая технология, как, как, как донести ценность результата клиенту. Угу. Первый вопрос, что я получу? Второй, почему я должен эту услугу получить у вас? То есть фактически идет уже не продажа услуги, а продажа носителя этой услуги. Да? И почему я должен сделать это сейчас? То есть здесь создание срочности в покупке. Вот эти все главные элементы, они вшиваются в концепцию марафонов или других цепочек разогрева. Вот клиент вот в этот момент, когда отвечает себе на три важнейших вопроса, их на самом деле намного больше, но это три базовых, он проходит этап сознания. Если вы в этот момент самоустраняетесь и думаете, что клиент сама-сама-сама-сама-сама, она сама не разденется, понимаете? Она сама не дойдет до этого. Она сама не доосознает то, что ей нужно к вам идти уже на консультацию, бежать. Уже давно надо бежать, а не когда вы пятый раз замужем, и все несчастливое, да? Понимаете? то есть Здесь очень важно понимать вот эти ощущенческие вещи в клиенте, уважать его за то, что он имеет право сам быстро до этого не доходить. Ну, просто уважать его за это. Потому что клиенты бывают разные, бывают спринтеры, которые увидели один пост, все в точку, иду, да? и не будет он смотреть ваши отзывы, и не будет он читать ваши социальные сети. Вот я, кстати, такая, я спринтер, я Ирину Улитину увидела, когда в тизерке зашла, что-то там быстро прочитала и села писать ей письмо. У меня вот такое письмо ей написано. Надо, кстати, поднять где-то переписки улыбнуть ее еще раз. Я там даже написала, что я даже была снегурочкой в детстве. Понимаете? Ничего не надо про нее. Все, у меня пазл сложился молниеносно. Мой человек, все. Так началось наше сотрудничество много лет назад, наше партнерство. Для кого-то необходимо это разжевать. Это нормально, клиенты разные. Это абсолютно нормально. Они не плохие, не хорошие, они просто разные. Вот и все. И следующий момент, когда клиент преодолел этих три главных вопроса для себя, он уже может осознанно выбирать вас, сравнивать услуги, методы может просить скидки, какие-то рассрочки, то есть все равно идет дело к завершению сделки, вот уже какие-то нюансы, да, там, понимаете, не то, что, а зачем мне идти, он, ну, все, у него вопрос этот внутри уже простроен, галочка жирная стоит, мне надо идти, потому что он себе ответил на вопрос. Он еще, понимаете, продажа услуги состоит в том, что клиент ее еще не получил, но он уже понимает, зачем он ее хочет получить. То есть ну, нельзя физически потрогать там, мышку, там, да, э, там, компьютерные очки, зачем вот они, да. Это все понятно, мы вот их можем даже померить. А вашу услугу как померишь? То есть ему необходимо э, прям рассказывать, да, как это, ну, приходите тоже на курсы наши, будем вас обучать. Но сначала все на нишу, коллеги, все на нишу, мимо ниши никто не пройдет, не увернетесь вы никак от нее. Поэтому добро пожаловать. Будем уже там сотрудничать дальше с теми, кто захочет по нашим методикам работать. Ну и, соответственно, последний этап, когда клиент все принимает решение и вы начинаете работать. Вы начинаете с клиентом с этим работать. То есть, понимаете, до момента начала работы еще во, какую работу надо проделать. Но на самом деле, эта работа, она такая. Ммм. Mm статичная, каждодневная, здесь не нужно как-то упахиваться, и мы тоже помогаем вам и рассказываем, и показываем на собственных проектах, как мы делаем так, чтобы наш контент, он был постоянным, он бил как бы в определенный фокус, для того, чтобы в том числе нам не убиваться, не ухлестываться с этим контентом, да, не лечь, не спать там ни, ни дней, ни ночей, ни отпусков, ни детей, ни мужа, нет. Мы вас обучаем таким образом генерить контент, чтобы вам это было и в удовольствие и соответственно ресурсы ваши тоже ресурсы ваши были при вас